Сорт томата «Литиевый закат». Это среднерослый сорт, куст высотой от метра двадцати до метра пятидесяти. Среднеспелый, 100-110 дней проходит до созревания. Плоды вот такие красивые, как солнышко. Красно-оранжевые, плоско с небольшими ребрышками у плодоножки. Томат очень мясистый, многокамерный, сочный. Очень превосходного вкуса, с отличным ароматом. Масса плодов в пределах 200-400 грамм. Этот сорт отличается длительным плодоношением до самых заморозков. Очень урожайный сорт. Вот так выглядит сорт в разрезе. Многокамерный, очень мясистый и сочный. Мякоть оранжевая с красными вкраплениями. Этот сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Сорт очень необычный, красивый, эффектный, в то же время вкусный. Выращивайте у себя на огороде и удивите своих знакомых и друзей.